Вас приветствует интернет-магазин Sport Extreme Bike. Сегодня вам расскажу про вот такой интересный скейтборд. Производит его фирма Razor. Это американский бренд. Называется модель Ripti Classic. Идет она в нескольких цветах исполнения. Сегодня мы поговорим про цвет, который называется Berry Bright's. Упакован скейт вот в такой вот упаковке, и его большим плюсом является то, что его не нужно собирать. Данный скейт является прорывом в сфере развлечений и спорта. Существенное отличие от привычного всем скейта – это манера езды на нем. Благодаря данному скейту ваш ребенок быстро научится балансировать и очень быстро будет развивать моторику. Все модели рипстика выполнены из надежных материалов, и данная модель скейта отличается от большинства тем, что на ней очень будет легко освоить катание. И, в принципе, можно научиться самому. Данный рипстик рассчитан для детей от 8 лет. Нагрузка на него максимальная 100 кг, поэтому, в принципе, на нем может кататься и взрослый. Вес роллер-серфа чуть-чуть больше 2 кг. Размер скейта длина 86, ширина 22 и высота 11 сантиметров. Основа скейта выполнена из композитного материала, это высокотехнологичный полимер. У данного скейта есть несколько плюсов. Первый. У него стоят промподшипники ABEC 5, которые достаточно надежные, выдерживают большие нагрузки. У данного скейта самоцентрирующиеся колеса, благодаря которым ваш ребенок быстро научится кататься. Сами колеса выполнены из полиуретана и размер их 76 миллиметров. У данного рипстика вогнутая серединка, которая позволит вам выполнять на нем трюки. Называется эта технология «Конкейв». Заходите к нам на сайт, выбирайте те модели э, в расцветке, которые подходят э, для вас, которые вам больше нравятся. Выбирайте вот такие интересные модели, ребенок быстро научится на них кататься. Еще один плюс, о котором забыла сказать, что у этого скейта есть Специальное э, нанесение, которое позволит не скользить э, ноге на скете. Заходите к нам на сайт bebike.kiev.ua